Внимание, спойлеры. В этом видео расскажу про лидера токийской свастики, Сана Манджера, Ака Майки. Ты организатор боя? А ты кто такой? У Манджера не было родителей. В юном возрасте Майки жил с дедушкой, братом Шиничуру и сестрой Эммой. В раннем детстве, когда его дед был мастером боевых искусств, он тренировался и был очень талантлив. Он овладел различными видами боевых искусств, и дед признал его как гения. Вместе с ним тренировался Баджи. Они были друзьями детства, поскольку Баджи жил неподалеку. Когда Дракин был рабом учеников средней школы, по их поручению он привел к ним Майки. Дракин не понимал, как этот мелкий одолеть тех, кто больше и старше его. Без особых усилий Майки победил своих врагов, после чего он подружился с Дракеном. Ты же такой крутой. Зачем водиться с этими отбросами? Становись моим другом! Кенчик! Также есть история детства Казутора, где Майки принимал большое участие и стал другом для Казуторы. Можете глянуть озвучку манги по подсказке сверху. Когда Майке было 15 лет, он вместе с Дракином и другими своими друзьями сформировали банду «Токийская свастика» с целью начать новую эру гопников. Цитирую. В наши дни никто не думает, что копники это круто. Верно? Во времена моего старшего брата, здесь было множество банд байкеров Они проносились по городу на своих супер громких мотоциклах. Они все были чертовски смелые. Все время ссорились, но сами решали свои проблемы. Что в этом такого неубедительного? Вот почему я собираюсь создать новую эру копников. Построй нам новую эпоху, майки. Да. Из-за того, что Майки сломал свой же байк, Казутора хотел подарить ему новый такой же байк в честь его дня рождения. Казутора вместе с Баджи, не зная, хотели украсть байк с автосалона Шиничира. Все обернулось так, что Казутора не специально убивает Шиничира. Майки был эмоционально потрясен, но отнесся к Казуторе с пониманием и в суде поддержал Казутору и Баджи. Что произошло? <связь> Прости. Я прощаю тебя. Первое появление Майки произошло, когда он встретил Такимичи на боевом рынке, которым руководил Киоматсу. Ему понравился Такимичи, потому что он не сдавался и дрался до конца, тем самым напомнив о его покойном старшем брате, Шиничира. Майки дал ему прозвище Такимичи и заявил, что с этого момента они друзья. Такимичи? Раз Майки так сказал, тут так тебя и звать, Такимичи. Что? Что? Произошло очень многое, Токимичи менял прошлое каждый раз. В большинстве случаев, в будущем Майки становился крупной шишкой в преступном мире. План Кисаки был успешен. Отмечу интересный случай. В одной линии он жестоко расправился со своими друзьями. Он застрелил Чифую, разрубил катаны Дракина, Митсуя задушил голыми руками, а Хакая сжег заживо. Если не ошибаюсь, и Кисаки он тоже убил. Перейдем к Манге. В церкви в канун Рождества была битва с Тайджу. С Тайджу дрались Мицу и Такимичи Чифую. Команда Такимичи почти что проиграла, но Майки пришел вовремя. Майки одним ударом уложил Тайджу, а Дракин расправился сотнями солдатами драконов Узнав все помыслы Кисаки, Майки исключает его из банды. А вместе с Кисаки уходит Ханма, то есть люди Мьобиса и Вальгавы тоже покидают Тотсву. Для Кисаки это был сильный удар, но он нашел того, кто поможет исполнить его план. Это был Куракава Изана. Банда Изаны под и нападает на Тотсву. Кисаки Убивает Эму, чтобы обезвредить Майки. Из-за смерти Эммы, Майки не пошел на решающую битву с Поднебесьем. Сфастоны под конец начали проигрывать. Так и Мичи держался до конца, и вот пришел Майки. Его целью стала помочь Изане, ведь Изана – его брат, о котором говорил Шиничиро. Майки побеждает Изану, Поднебесье проиграла. Впоследствии умирает Изана, а Кисаки сбивает насмерть грузовик. Можно считать хэппи-энд, но, увы, нет. Майки понял, что у него есть своего рода вторая личность, называемым Черный Импульс. Черный Импульс сдерживали Шиничира, Баджи и Эмма, а их уже в живых нет. Первым делом он распускает озву, а после, спустя время, избивает всех капитанов и замов, оскорбив их, и уходит своей дорогой. Такимичи возвращается в будущее. Все отлично, все живы и здоровы, только не Майки. Майки был главой преступной группировки Брахма, ну или же Бонтен. Когда он встречается с Такимичи, сам не поняв это, он застреливает Такимичи и решает спрыгнуть с крыши здания. Однако Такимичи встал и успел схватить за руку Майки. Так произошло, что Майки стал триггером для способностей Такимичи. Такимичи снова прыгнул во времени, только не на 12 лет, а на 10 в этом времени Майки создал преступную группировку с Вастаной Канта. Майки считался одним из небожителей в Токио, как Сэнджу и Саус. Начинается битва между Рукухаратандай и Брахманом, и в бой подключается с Вастаной Канта вместе с Майки. Долгое время Майки стоял неподвижно и ничего не предпринимал. Но он вдруг резко шизанулся и сломал нос Кокуча, а после начал схватку с Тарана. Майки убивает Тарана. А потом пытается убить такие мечи, однако его останавливает Сценджи маля, чтобы он прекратил. И она взамен распускает брахманов. Дальнейшая судьба Майки пока что неизвестна. Ждем новых клав. У Майки есть разные личности, которые он показывает на протяжении всего времени. Когда он находится со своими близкими друзьями, он, как правило, расслаблен и добродушен. Майки часто создает детскую ауру, когда он даже не может сесть свою еду без флажка. Начало конфликта внутри банды. Флажок не стоит! Он также проявляет большую заботу о тех, кто ему дорог. Как лидер Тоссы его аура резко меняется, становясь внушительной и властной. Хотя члены Тоссы уважают Майки, они также испытывают определенный страх перед ним, и его огромной силой. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, командир! События, происходящие на протяжении всей истории, заставляют Майки быстро взрослеть. Смерть Шиничуры была для него сильным ударом, и чтобы заменить высоту, он подружился с чем, похожим на его брата. Когда Казутора почти убивает Баджи, Майки теряет контроль над собой и пробуждается черный импульс. Майки был готов хладнокровно убить Казутору. <звы> Смерть Эммы и Дракины добили его, и он был готов убить такие поэтому он расформировался с ради их же будущего. Майки подросток ростом ниже среднего, с черным пронзительными глазами и длинными светлыми волосами, которые собраны только на макушке, а волосы по бокам свободно распущены. При первой хронологии волосы Майки были зачесаны назад, напоминая Дракена, но это всего лишь моя догадка. Во вторых хронологии времени у Майки короткая стрижка и черный цвет волос, думаю это косплей нашей Шинищиро, И статуировка на шее, похожая на Туту Кена, а в последней временной линии он стал похож на Изану, такая же стрижка как Клизаны и белый цвет волос на затылке татуировка брахма похожие на сергей Одним из сильных качеств майки являются его выдающие лидерские способности будучи в паре своим удивительным боевым мастерством майки может контролировать и командовать самыми сильными преступниками он может вдохновить всех кто находится под его началом поэтому кисаки исключительно хотел в тосфу использовать лидерские способности майки мы уничтожим мебиус Бой состоится 3 августа на празднике мусаши. У Манджара есть прозвище «Непобедимый Майки. Прозвище само говорит за себя. Майки все еще никто не победил. Может быть, в последней арке хоть кто-то да победить его, но пока что так. Хоть Майки не за кростом, но в бою он зверь. Использует в он в частности, удары ног, компенсируя недостаток роста. Его пинки настолько сильные, что считаются как и ядерными. Зачем я, по-твоему, сюда тебя заманил? И Твои любимые ядерные пинки уже далеко не так эффективны. Чон, по-назад! Чуть не приши! Сила его ног настолько фантастическая, что он смог ударить Казатору с той ногой, которую держали. Конечно, странный момент, ведь он мог ударить другой ногой, которая была свободна. Ну, ладно. Вместе со мной! Заблокировать удар Майки смог только Ханма, и то, единожды. Когда Майки дрался с Езаной, куда бил Майки, было уже мясом. Майки смог в одиночку снести сотню гопников. Только Тайджу с полной силой смог вырубить Майки, да и удар Тайджу он принял нарочно. Можно заявить, что Майки сильнейший в своем версии. Интересные факты, согласно официальной книге персонажей. Его особым умением является дезартикуляция. Фиг знает, что это. Человек, которого он уважает или которым восхищается, это он сам. Людей, которых он боится, нет. Его мечта – создать эпоху гопников. Майки умеет использовать спящий бокс вместо пьяного бокса. Обычно с утра до окончания уроков он спит. Из запроса кто самый быстрый бегун» Майки занял первое место в топ-3 лучших.